Привет, друзья! В этом видео мы поговорим об индикаторе Multimarket Powers, а также рассмотрим, какие настройки мы можем к нему применить. Этот индикатор позволяет настраивать до 5 фильтров объема в одном окне, которые будут отображаться в виде линейного графика. Благодаря мультимаркет Powers вы сможете понять, какая динамика у прошедших сделок разной величины на бирже. Индикатор Market Power мы уже рассматривали в одном из предыдущих видео, ссылка на которое будет в описании к данному видео. Итак, переходим в меню индикаторы и выбираем мультимаркет Powers из раздела Order Flow и нажимаем кнопку «Добавить». Видим, что в нижней части графика отобразился наш индикатор. По умолчанию он отображается в виде графика из пяти линий. Каждая из этих линий является аналогом сессионной кумулятивной дельтой с заданными фильтрами. Теперь рассмотрим настройки данного индикатора. В разделе «Легенда» представлена одна настройка – это включение либо отключение отображения названия индикатора на графике. Далее идут разделы «Фильтры». В индикаторе Multi Market Powers мы можем настроить до 5 фильтров. Параметр включен. Здесь мы можем включить либо отключить отображение линии фильтра на графике. Максимальный и минимальный объем. С помощью данной опции задаются необходимые вам параметры, по которым будет строиться линия индикатора. Для этого в поле минимум и максимум необходимо ввести интересующий нас диапазон объемов. Цвет. Здесь мы можем настроить цветовое отображение линии фильтра. Ширина линии – это настройка ширины линии индикатора. Настройки всех пяти фильтров индикатора идентичны, поэтому рассматривать повторно мы их не будем. На этом все. Теперь вы имеете представление о работе индикатора Multimarket Powers и сможете с легкостью использовать его как дополнение к вашей торговой стратегии.